Что надо И всем привет, дорогие подписчики канала Амбролат Эйчин На связи с вами ваш Альберт Вескер, Лара Крофт, раз его Том Рейдер. Она же восстание или восхитительница Или восстание или восхождение. Расхитительница грабли за зависимости в какой контекст выкладываете слово «РАЙС». И вот началась предновогодняя неделя уже... Я записываю в Рождество, 24-го. Поэтому, если вы уже... Если если вы только-только очнулись, наши, западные товарищи, а также Японии, Австралии и... Весь Африканский континент А, еще Латинская Америка Тоже Латинская Америка Привет <laughs> В общем, если весь остальной мир очнулся только-только от э, Новогоднего запоя Который, как говорится, страны СНГ только-только еще впереди ждет, Поздравляю с наступившим вас Мэри Christmas 24 декабря А сегодня мы с вами продолжаем прохождение Ну, конечно же, Мисты Гуршев Там он будет создавать такое прекрасное свечение Я заметил, что такой хороший контраст выходит <laughs> Решил оставить Ну, и... С кисельком. Малина. Ягода малина. Итак. Ребят, я в прошлый раз, когда записывал, обнаружил, что здесь есть какой-то рынок. Давайте мы сейчас сюда заглянем. Посмотрим. Прежде чем займемся основной игрой. Фава, она уже началась! На вкладке подарки можно найти полученные вами бесплатные карты и кредиты. Никаких кредитов не оформлял! Заглядывайте сюда почаще За новыми подарками А, вот здесь, там, где подарок, ладно На вкладке дополнения можно найти Загруженный контент А, ну это, видимо, то, что я получал по призаказу. На вкладке карты можно найти наборы Карт для настройки режима Экспедиции, эти наборы можно приобрести За вторую валюту или в магазине Но внутриигровая валюта Это византийском мне, я не хочу их тратить Ну ладно, продолжим 52 а можно вывести это, пожалуйста, в долларовом эквиваленте мне на карточку? Будь у меня такой запас, я бы не работал бы. Нет, реально, этой суммы уже технически хватает для создания стабильного пассивного дохода. Для финансовой безопасности. Так, подарки. Life Strange. Награда за игру в Life Strange. Набор режима... Подождите. А у меня, кстати, есть Life Strange, если что. Набор режим выносливость Награда за загрузку режима выносливость Набор мастер лука Набор вручаемый с дополнением Тактический набор для выживания Включает мастер лука Награда за лу ларкан Вот это у меня есть Это у меня есть А подождите Это все мое? <смех> так, так, так, так, так. То есть, награда выносливость. Ладно. Ребят, фас... набор режима выносливость. Мне случайную выбрать здесь. Я просто не знаю какую. Ну ладно, давайте вот. Диетическое мясо. Поедание мяса мелких животных усиливает голод. Хладнокровие. Замер... Замерзай, наносите больше урода Так, вот это мне нравится <свист> <свист> <свист> Ненасытная Голод усиливается с каждым днем Немножко жутко Тут есть голод, я не знал а, Обморожение С каждым днем температура падает все быстрее Разиель Добивание в ближнем бою Дают умеренное количество тепла Конфликт интересов, огненные, по... огненные повреждения согревают, взрывы значительно согревают <свят> <свят> Нет, ребят, я вам сейчас так скажу, вот это сейчас они сделают, конечно, фигню Огоньки, если у вас, ну, знаете, вот как, если у вас там случайно где-то загорелись, это да, это может согреть Да, это болезненно, но это согревает Но взрыв, он не согреет, если только это не термоядерная бомба и то на короткое время. Вы не почувствуете особо. Ну не, почувствуете, но моментально перестанете чувствовать. А обычная граната. Ну, она, конечно, создаст тепло, но не такой, чтобы вы, значит, согрелись. Сова. Замерзание одинаково в любое время суток. Однако ночью в два раза сильнее хочется есть. А, горячая кровь. При убийстве врагов. Вы будете получать небольшое количество тепла. Охотница на мелкую дичь. Маленькие животные дают вдвое больше. Это же у меня было только что. А, у меня голода больше. Костюм первопроходца. Мастер. Дает костюм первопроходца, и все навыки охоты, рукопашного боя и выживания. Хорошая карточка. Жажда крови. При убийстве врагов вы будете получать небольшое количество еды. Глубокая заморозка. Тепло теряется медленно, но неумолимо. Его невозможно восполнить. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Что значит невозможно То есть я никак не смогу согреть... Ладно, мы пока... Это, видимо, это для выносливости. Но мы не в нем, к счастью, по... пока что. А ведь придется... Надеюсь, я к тому году это забуду И я не буду понимать, откуда вся эта фигня с творится Кайн Добивание в ближнем бою дают умеренное количество еды Спасибо Белая медведица при, плавани... при плавании голод будет усиливаться Но вы не будете замер. А, кстати, вы же не видите, точно Вот, количество кредитов за выпкой так Но вы будете замер... Гол При плавании Гор будет усиливаться, но вы не будете замерзать А! Слушайте, а вот это какая-то вообще б... Б... дичь Особенно в Сибири Холодное оружие замер... Замерзает Удерживаете тиву натянутый. Это, кстати, да, это реальный факт Это возможно Да, ваши руки в рабочем состоянии Но сосуды капилляры настолько зажаты Что вы начинаете ощущать потихонечку замерзание всей руки Неприятное ощущение между прочим, кстати. Знаете, это как выходите с пакетами, с сумками. Это вообще беда. Это беда. Так, голод битвы. Полученные повреждения усиливают голод. Потерянная ночью добивание врагов в ближнем бою восстанавливает здоровье и утоляет голод. Лютая зима. Нет замерзания, но нельзя использовать повязки и сильно хочется есть. Выздоравливать и утолять голод можно с помощью добиваний в ближнем бою. Костюм первопроходца дает костюм первопроходца. Падальщик. При обыске мертвых врагов можно с некоторой вероятностью получить еду. Остальное мы открыли. Ясно, спасибо. Набор мастер лука. Что нас дальше дает? Открываем набор. То есть... Ну ладно. Летящая тень. Дает костюм летящая тень. Дыхание смерти. Дает базовый лук. Дыхание смерти. Кстати, прекрасный лук. Пустые обоймы. Кстати, это какой-то... А! Это можно продать. В начале игры у вас не будет боеприпасов. То есть что-то... Смотрите, то, что я что-то могу продать, а что-то нет. Мастер лука полностью улучшает все луки, повышает урон от... Неплохо. Гиены да <laughs> Слушайте, мне нравится название. <laughs> Бесконечный запас огненных стрел. И вы предлагаете эту красоту продать за 1600? Да вы спятили что ли? Давайте миллиончик. Бесконечный запас огненных стрел. А, 1600, пожалуйста, мы купим у вас. Шиза. Шиза! Нет. Не продаю. Штурмовая винтовка номер 3. Даю штурмовую винтовку с модификациями первой и второго нее прицелы. Хватящая тень мастер. Бесконечные обоймы. Мгновенная перезарядка при отсутствии... При опустошении обоймы. Бесконечные патроны. Бесконечные горячие луки. И вот каждого по 1600. Ну это пита! Ну это... Нет, ну так как? Так это определяется. Я не собираюсь продавать? Набор холодный этим. Сколько здесь у меня всего? Ох набор охотницы. Побег с тюрьмы. Давайте быстренько сейчас отдаю все от... А, ну это короткий. Токсичность. Сбежал из тюрьмы токсичный человек. Количество отравленных стрел не ограничено. Пустые обоймы. В начале игры у вас будет не будет боеприпасов. Снайпер-лучник. Увеличит урон стрельбы из лука. Упрощает прицеливание. Куртка-потомка искательницы приключений. Бесконечные обоймы. Холодная тьма. Дефицит Сундуки с ресурсами отсутствуют Это что за пошел такой Откорный Это заразно Так, минутку Нанося Ларе урон Противник передает ей инфекцию Единственный способ выжить после заражения Убивать Тут есть зомби-шутер Так, походу у нас нараков С вами задержится, ребята Ах. Команда подрывников Во время нашествия появляется большой, больш, Больше зараженных с каранатами Ловушка Могут стоять Могут стоять на сигнализациях Которая срабатывает При попытке взлома Низкая численность Меньше разраженных противников Супер солдаты, ярость, точный расчет. Фонарь всегда отключается сначала на шестик, идеально. Модно. Фонарик кажется, вот это. Фонарь, кажется, вот это да. А, радуга фонарик, мило. Растерянность. Инстинкт выживания не дает подсказки в башне. Низкий заряд. фонарь иногда начинает моргать и ненадолго отключаться, словно вынобиозе разума. Нехватка вооружения. Оружие на месте боя отсутствует. Искра жизни. Выжившие отсутствуют. Поздно. Выжившие отсутствуют. А, то есть я сразу там то на вообще. Спасибо. Стандартные правила. Зараженных противников можно убить только выстрелом в голову или добиванием. А, классический резидент. Джигернаут. Оплот надежды. Оплот надежды. Мастер. Удачливая. Наебница. Большеголовые противники. Увеличит размер головы противника и снижает получаемый им урон при попадании тела. тело. Нет, ребята, это, это вообще забавно. Посмотрите, вот, вгляди, вглядитесь в эту, в эту карточку сейчас, видите? Там вот тело такое маленькое, а голова, ну вот, где-то вот такая. Вот, под границу, вот такая голова. Ту И у Лар, кстати, тоже. Ой. Джиггернаут за каждое убийство, но не после, не более пяти. Защита Лар возрастает, обновляется сейчас 10 секунд. Эксперт. Плот надежды наследие пророка что дает у нас с вами 13 коробок здесь я так думаю мы с вами очень долго это будем все скрывать mm. так на набор наследия пророка Огненный топор э рафит удачливая бессмертный страж адреналин охотничий инстинкт и бессмертный страж мастер мы давайте, знаете, как сделаем, мы сейчас еще откроем два набора, потому что, видите, у меня их целых 10. Получается, мы вами, у меня, их, у меня, будет, у меня еще целых 12. То есть, получается, у меня было 27... Теперь, вы знаете, насколько я люблю Ларкрофт, столь сильно, сколько и Резидент. Нельзя обвинять. Но настоящую Ларкрофт, а это так, поделка. Ну, что поделаешь? Просто есть. Мастер охотница, что даете? Гиеда огненная. Прекрасное начало. Наемница 2. Рекурсивный лук белая вдова. Ой, Стельга. Мастер охотница. Рекурсивный лук белая вдова. Охотница 2. Мелкий метр стрелок И пустельга мастер В общем, идеальный набор для тотального уничтожения С помощью лука Ну и давайте как Давайте возьмем священный бы огонь Ой, там баба была <взвешь> Ладно, я еще бабу югу открою папу хотя Ладно, нет Оставим, оставим на следующий эпизод Крупнокалиберный пистолет Яд Ответные огонь Священный огонь Враги, убитые в ближнем бою Взрываются при этом Они райт поджигают ближайших огонь это, это вообще как? Цыплячьи бобы, Chicken bombs Брошенные цыплята взрываются Подождите, А их можно бросать вообще? Как? Альфа-хищница мастер Альфа-хищница логично. крупнокалиберный пистолет-яд и удачливая. Так, мы тогда, смотрите, ягу... Отк... ягу мы с вами откроем в самом конце, с... Ээээ, когда будем в следующий раз смотреть вот этот набор. Так, что у нас здесь по дополнениям? Тут что-то пустовато. Ладно, а тут что? Бронзовый набор, серебряный набор, пять случайных карт, один из которых точно будет необычный. 5 случайных карт Одна из которых точно будет необычна То есть набор Набор превосходства 5 случайных карт Которые дают преимущество Над чем? Набор испытаний Дикая природа Из самых странных карт Ну слушайте Я не вижу чтобы здесь что-то еще Можно было наверное приобретать то есть набор это подарки у нас копится, копится и черт с ними. господь. Да. Что? Ладно. О, и мини Ну, это, а, это отдельное дополнение. Мы его отдельно возьмем с вами. Мы отдельно его с вами возьмем. Так. Давайте продолжим. По традиции, вебку выключаю. С вами не прощаюсь. Отправляюсь в советскую базу. И так. Карточки А, это елка. Просто вон в том окне. Мне показалось, там будет видео. Вот так если посмотреть... Uh, вот так вот, словно человек стоит. Если вот так поглядеться, да? А это елка, это елка. Так, давайте тогда мы сейчас с вами, смотрите, как... Де... Что вообще с вами здесь сегодня можно сделать? Один а мы можем многое. Так, доп заданий пока нету. Торга что пока не хочет, Хотя у него там рядом не сгораем ящик, но черт с этим ящиком. Uh, нам сейчас как бы сюда... Ну, давайте, значит... А, я его вот, не могу. Зато я могу войти в гробницу испытаний. Вот, давайте туда. Тем более, она, кстати, рядом с Бабой Егой. Она с Бабой Егой. Посмотрим, как это все схлестнётся. Мне интересно, как это будет смотреться вообще, в принципе, в техническом плане. Так что, давайте, пойдемте, Посмотрим, насладимся местными красотами. О, я там что-то упустил, видимо. А, это... Нет, подожди, туда могу попасть. Кажется, в теории. Могу, ведь? Ну, в теории-то могу. Давайте попробуем. Есть, могу. Ничего не могу. могу. Не переживайте, кстати, кстати, геймсер отлично откликается, если что. Геймсер отлично откликается. Нельзя просто упускать вот эти вот детали. Давай. Мне очень нравится, что они сделали такие нестандартные заходы. Мне очень нравится вот эта вот вся нестандартность. СССР. Лезем вверх, чтобы спуститься вниз. Да-да-да, я помню про эту гробницу Я помню про нее Киселек пока остывает я, на... я Пока шла эта вот, загрузка Я успел А, точно! Вот здесь, кстати, внизу реликвия есть Давайте сразу ее заберем Так Так, так все тоже закрылось Подождите, то есть получается... А, нижний люк открыт, нижний люк открыт. Вс ⁇ можно спускаться. Давай, Лара. Да спускайся ты уже. О. Что тут у нас еще? О. Монетки. А, нет, тряпка. Так, это упало всего. Тьф. Так, подождите, это куда-то подключить надо? А, -а, а. Вот оно что. Ладно, давайте реликвии заберем. Орден Красного знамени – один из высших орденов, но он специально испорчен. Наверное, его обладатель опозорил себя. Пролетаю из всех стран соединяйтесь. Да, жалко, конечно. Давай, держись. А, а я, мог, я мог туда попасть в прошлый раз. Ну ладно, хоть сделаем помост. Не такой, не такой специальный. Давайте смотрим, что тут. В общем, пока я тут. В прошлый раз случайными, охотно такими прыгал. Ларчик просто куда-то... Ларчик куда проще открывался. Ларчик куда Вот... Ларчик всегда просто открывается, ребят Запомните, раз и всегда эту фразу Ларчик просто открывается, всегда У меня только вопрос Если вот здесь вот есть Вот такой цветой зацеп Видите, там вдалеке Значит, где-то Есть э, Зона, куда я могу это втыкнуть О. Лара, давай уже залезай, нормально Значит, есть зона, куда я могу это втыкнуть где это втыкнуть. О, добрый день, сэр. Звезда героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров. Наверное, там нету. Герой СССР 274. Серену. О! Апаганда. Еще одна советская табличка. Ну, хоть правильно сказала. Кстати, вот здесь она в хорошем качестве. Можно посмотреть? Лара, приблизь-ка, пожалуйста. Так. Ну-ка, подождите, под правильным углом, чтобы свет светлее было. Вечная слава. Героям, которые борются за свободу и независимость Советского Союза. СССР победа. Ну, неплохо. Это, конечно, спуск туда. А можно вот это открыть? Я же там все собираю. Я ж там все собирал в прошлый раз. Это не учитывается, что ли, теперь. Такое да, ощущение, будто у меня полно всего, но я не могу ничего сделать. Просто потому, что у меня нет достаточно количества византийских монет. Уходи, а что они? Мне туда надо, но мне туда не надо. О. Парни. Да уж. Вот тебе новогодние подарочки Называется Лара Крофтен и ее новогодние подарочки Лара, посмотри на меня О, вот так, отлично Кошмар Что тут только не, не творилось-то о! Вот он, кстати, заход-то. Вот и нашли проход. Нет, мы сходим сейчас вот в эту испы зону испытания. Сегодня у нас комната испытаний, если что, никто не догадался. Но, реально, что-то вообще случилось такое? Так. Мне кажется, что я иду по сюжету. Нет, это зона спуска. И она ведет меня, кстати, к византийским монетам. Так, это спуск обратно. А там внизу какой то сокровище. Ларчик. Там какой-то ларчик внизу. Перед. Что с этим перьями? Просто если видите, вот эта канатка, она идет внизу туда О Пожалуйста Бумага, которой и так полно Она воз... Нет, она исчезла Ну давай Ну а тут что? Тоже полно всего Всего полно Всего чего нужно, полно. Да уж. Но зато открылись все дороги. Чего бы нет? А, а тут патронтаж. Ну ладно. Зато, кстати, собрали все. Ну, у нас все есть, но я не могу ничего купить. Я не могу ничего купить, потому что, ну... О! Можно зайти так вниз? О! Хороший кадр. Ладно, идемте тогда мы с вами сейчас в эту вот подземку. У нас такой новогодние подарочки сегодня прямо какие-то. Да-да-да-да-да, как раз гробницу испытаний. У нас прямо рождественские сюрпризыки какие-то сегодня. Бухих встретили местных. Кстати, я так... Ну да, это все сохраняется ресурс материала. Меня, знаете, что немножко подбешивает? Нам, получается, по-любому придется это все потом еще раз ходить собирать, когда у нас все это кончится. А у нас это обязательно кончится. У меня много? Да, у меня 35. Можно открыть? Ладно, посмотри туда Жалко, что здесь нет фоторежима еще работает. <плодот> Ну, в основном Почти, да Похоже Давай на урановый смолк Ага, это урановый рудник <смех> <смех> Ясно. Карта обновлена красота. Это зон. А, да, да, да, да, да, там в недоступном месте пока еще находится. Знаете, самое что забавное, ребят? Я даже вебку включу. Мы сейчас с вами находимся на урановом руднике после получения рождественских подарочков. Я не знаю, как это правильно объяснить, но это очень забавно. Погнали. Дальше, дальше. Вебка! Отлично. Так. Известное мой, место. Все такое древнее, Что же они нашли там внизу? Ты точно хочешь это узнать? Так, ну тут вроде ничего такого интересного нету. У меня вот ресурсов до черта. О! Внимание! Одежда, все выйдет! Какая! Нахрен! Одежда, все время <смех> Так, я даже, ну-ка, там есть что-то крупным планом. О, Деджда! время, товарищ! Внимание! Одежда, что ли, сожрет! <смех> что, внимание? Подожди, а тут были какие-нибудь указатели? Так, ну-ка. Ну, это вход в гробницу, это я понимаю. А это урановая шахта. Ну это гробница испытаний. Чтобы дополнительно... Дополнительная гробница испытаний. Я помню, что это по я просто не могу понять. А в чем разница? Ладно. Пойдемте дальше, пока я тут сослихо не поберу. Только хвалил за локализацию хорошую И... а -а -а. Ладно, погнали. Идемте аккуратненько. Тут, конечно, уран, но я думаю, нет... что-то мне это, что-то мне все дело Лара, очень не нравится. То есть, там одно, там другое. Давай пока вот сюда сходим. А. Ясно. В общем, у меня перебор всего. Ну, ладно. Так, и падай Можно, пожалуйста, византийскую монетку? Я буду очень... Ну ладно, стрела и металлическая деталь Тоже хорошо Пригодится Почему мне кажется, что прыгать туда лучше не стоит Ну там есть-то... А! Нет, это, это нормально, это нормально Это... Это предусмотрено было. Урановые ванны предусмотрены. Все хорошо. То есть только для папса такой секрет, да, здесь? Лара, зажги, пожалуйста. Я вот сюда сначала. В любой непонятной ситуации сначала заплываю в темную кулаку, а там уже посмотрим. Тем более, видите, мерцает. Что то нас? Кабанья шкура. Неплохо, неплохо. Смотрите, насосные системы для откачки. Я только не могу понять, как эта система... Нет, конечно, я понимаю, что Советский Союз строил все на века. Чтобы потом, когда потомки придут, и они все это пропьют и приедят, чтобы это все могло работать, Горячий когда внуки материал. и правнуки. Молодец, что ты хочешь от меня? Награду? Лара, ты, я же, конечно, понимаю, что ты по Горбачевски, по Бреж, Ельцински не хотел бросать коктейль. Ну ладно. Это точно, надо, это точно безопасно. Подрывать все в шахтах. Лара, вот вот сейчас, сейчас задавит, потом это, это, это какая потом будет. Почему мне кажется, что здесь будут зомбики или виндига? Вот почему у меня такое ощущение? Скажите мне, пожалуйста. И там... Кстати, заметьте, а там что? Я не знаю, что это, но это можно будет взять, наверное. Ой-ой-ой. ой Держись! Держись, держись, держись! Ну и вход. Значит, ну, хотела. Советское наследие. Радуйся хоть, что такой вход есть. Нептипер понять, где мы все. Еще артефакты Похоже, они сделали пролом в старый коридор Надо бы самой взглянуть Взглянем, но сначала наверх пойдем Я хочу посмотреть, что там О, очко навыка получили За то, что просто роемся в урадовой шахте Слушайте, фалал прямо дело гласил Так, а тут что, у нас есть что-нибудь ценное? Это мало ли, пускай. Так. Да. А, это... Это с другой стороны откроется. Ага, это, я так полагаю, дорога обратно, Ясно. В общем, мы туда вернемся. Мы туда вернемся. Это хорошо. Правда, непонятно, какие мы будем. А! стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп Что тут у нас? Ага. Да, мы вернемся. И там, скорее всего, внизу тоже будет спуск. Это руда. Это руда везде. Слушай, а может они живут так долго благодаря руде? Это, даже, это было бы логично. Просто логично, это было бы гениально. Но это, конечно, не так. <связано> <связано> <связано> Зараза. Надо быть поаккуратнее. Что у нас? Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Хм, маркировку не могу разобрать. Давай посмотрим. Она еще наполовину полная. Наверное, мне еще успеет пригодиться. Хочешь спить? Я, конечно, слышал, что советский самогон может держаться с тысячи лет. Алкаши травились очень часто, но все же Ну хотя как сувенир Ну если уж ты там застранишь где-то Хотя бы отравишься лучше, наверное Так, давай Ну Вот так Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Она находится где-то там. святая советская жепень. Так да, нам туда. <пишут> В общем, не продолжайте. Стой! Не продолжай игру! Мне подчинится? Пишите <смех> в комментариях. <смех> ну, а я пока проигнорирую. Еще кто газ! кто спрятал горный инструмент и самодельное оружие. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные... Обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и, что и осквернили могилы наших проотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. Логично, правильно, справедливо. Относительно не могу ничего плохого сказать. А это ранец геолога. Карта обновлена. Найдены новые секреты. Не удивлюсь, если она вон там, да. Внимание! Внимание! Есть великий риск отравления. Обнаружен новый базовый лагерь. О, где он есть? Красота А кто зажег? Это мне теперь любопытство. стало Так, и давайте посмотреть по выживанию Мастер изготовления тупо плавушек. Пули со смеш... с... с минным прицелом Эксперт подрывник Зажигательные бомбы Ну это конечно интересная штука Но смысл... Верное попадание. Стрелы, выпущенные тройным выстрелом автоматически нацеливаются в голову. Беру! Без вопросов. Думаю, все согласны. Возражений нет. Так, рюкзак. Пантрашат для оружейных патронов. Пусть будет. А для всего остального нужен медведь. По оружию Ну все остальное у нас есть Так что проблем здесь быть не должно Так Они там находятся Но до туда еще добраться надо Так А рядом со мной Находятся реликвии Вон там И еще одна. А, еще документ Вот А, он прямо у самых входов Так что, в принципе, у нас сначала В общем, здесь много чего валяется И надо все забирать Ну что, погнали? Вот это высота Держись! Все живые, все здоровые. Сначала туда. Так, это возьмем. Походу, мне тут много чего придется сжигать. Я так смотрю. О. Тут что у нас? Срыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. А толку? Вы посмотрите, он весь дырявый. Да, есть, конечно... Но он вообще не рабочий. Он не герметичен. Он не выдержит. Так. О! Там что-то наверху. ну когда дай посмотрю. О, видите? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Можно в теории, наверное. Вот, вот она. что у нас. Так близко. Надо как-то пробраться внутрь. Проберемся. Когда урановод и иссекла. Я всерьез опасался, что командование свернет проект. Но когда мы уже собирались закрыть шахту, вмешалась сама судьба. Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала, но явно созданное человеком. Внутри находились древние предметы и объекты, к которым никто не прикасался с того дня, как гробницу запечатали почти тысячу лет назад. Мы удвоили усилия. Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты. Местные снова хм. поднимают шум, как будто не хотят, чтобы кто-то увидел эти реликвии. Придется примерно наказать пару юнцов, пока недовольство не переросло в бунт. Идиоты. Вам сказали, не трогайте могилы моего деда. Дед полезы копаться. Вот идиот, прям идиот. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Наверное. Потому что, видите, я там не зажгу никак. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Да все верно, Лара. Можно. Но осторожно. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Да все можно, Лара. Все за Нельзя ли перекрыть воду ими? О, -о, -о. А -а -а, классика. О. -о, -о. И ничего особенного не скажешь? Ну серьезно, Лара, так не действует, так Рудничные не работает. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Лар, я слышу, что ты хочешь перекрыть все рудничными тележками. Спасибо. Реально, спасибо за забот. Где-то там внизу. О, здрасте. Вот это я зашел на гонек. Тряпки, ну. Да. Конечно, много чего тут ожидал, но точно не тряпки. Так, Редничные подождите, вот это тележки. надо. А вот это надо Нельзя ли перекрыть воду ими? Ну, перекроешь. А Редничные что ты хочешь сделать-то? Нельзя ли перекрыть воду ими? Нет, понятно, что ты хочешь перекрыть, Лара. А с помощью чего и как ты мне скажи? Отсюда, пожалуйста, человеку непонимающему. А что ты хочешь здесь выстрелить? Здесь нету ни спуска, ни подъема. А -а -а. Литмичные Нельзя ли перекрыть воду ими? Кажется, я понял, что она хочет сделать. Попасть сюда, чтобы зацепить. И свалить. Может, получится. Ага, вот и все. Вода перекрыта. Да найти способ перекрыть ее полностью надо высвободить еще одну тележку еще одну хочешь ну давай я-то не возражаю ларыч мне нравится что здесь есть иска пути подъема обычно лестницы лестница, лестница с подъемом. еще одну тележку. лара знаю Не, прибы не продолжайте. <laughs> Почему? Мне так интересно, Туран. Надо высвободить <с еще <с одну <с тележку. Понять бы, по каким образом ты это хочешь сделать. А! Вижу, вижу, вижу, вижу. чего то мне кажется, они там сейчас будут приезжать все по одной Не шибко-то помогло, Ларыч бы это помогло Да видите они возобновляются а может там есть еще одна или она пока не приехала. Мне, знаете, в чем идея? Появилась безумная. Возможно, нужно дать ей врезаться. Идея безумная, но в теории кажется рабочей. Если я грамотно прыгну, то получится, что она врежется и перекроет поток. Лара. А, -а, а! Черт. Ну хоть тряпки используй понемножечку. Сану их так полно. Ну-ка, в чем суть задание? Это я не могу понять. Заберите на крышу мед... и на заводу, завода, чтобы добраться до входа в шахту. Ну вот сейчас на крышу залезу. Ну ш... А! И там, заметьте, вот была вот эта вот... Точно! Она потом слетит. Там, видимо, есть за что зацепиться. Там, видимо, есть за что зацепиться. Ну конечно. А я тупил. Аларчик-то просто открывался. Ну что, открываемся, замчик. Открыть ворота! Последним проблем не будет Правда, у меня такой вопрос Как она здесь не просырела до сих пор? Мне тут, получается, разбежаться надо со всей дури Прыжок, Прыжки, Вера, то не совсем моё, как бы Ну ладно Аккуратно и беспроблемно. Подождите. Это здесь. Смотрите, сказать, что где-то в другом месте. Вон там. Находится еще тайник. Наверное, в концов, это... Чем все это... Надоело. Ну, да. А чего? Зарплаты нет. Премиальных нет. Отпуска нету. Работают по 24 часа, 7 дней в неделю. Вот с недавних пор. Понятное дело взбесились. Мне походу туда. Одно тряпье. Одно трепье. Наконец-то. В этой горсти монет, где как минимум уже 30 штук есть и взяла 5 ну и что тут у нас? Давай! Советское чудо. Рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Mm -hmm. Ясные глаза, снова новый навык. Ясные глаза. Все ловушки неподалеку автоматически подсвечиваются при использовании улучшенных инстинктов выживания. Что значит лов... ловушки? Слушай, а этот внешний похож на Александра Македонского. Вот. Столько Я прямо отсюда вытаскиваю. От неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Наверняка. Но я не узнаю. Вот смотрите. Вот просто посмотрите, сколько вы здесь видите монет. Вот просто посчитайте. Целая гора монет. Вот в одной только стопки вот такой 10 штук. Значит, здесь 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ну, если брать вот эту сверху вот эту мелочь, 70. Здесь 70 монет. Что ходят Пять. Лара, ты как считать, умеешь или нет? Ой. Всего полно. У меня всего полно. Я вот этот тай. А, могу, а че не мог? Получается, что другой целился, что ли? Я забрал его? Все, да, забрал Наверное, сначала они пробились в эту шахту Возможно, она ведет наружу Возможно, возможно, она ведет К смертному приговору, кто знает Но то, что мы ее прошли, уже хорошо Мы хотя бы В случае чего сможем увидеть ловушки Почему мне кажется, что здесь Виндига живет? Вот объясните мне, пожалуйста, я не понимаю этого. Давайте вылезем отсюда. Мне что-то здесь не дурно в этой шахте. ой ой ой ой ой Так, сейчас была небольшая просадка. И там что-то рушилось, и большая просадка случилась. Так, ну я тут все собрал, да? Ну в этой шахте как бы все. Хорошо. Ну и хорошо. И... Так. Давай, Лара, уходим отсюда аккуратненько. Сейчас я еще притаю. Есть. Живые. Хорошо. Так, это мы изучили. Да, видите, гробница испытаний, она закрылась. Так что хорошо. Главное прошу без виндига. Ух ты. Тут вроде было поменьше воды, что можно было ходить по щеклотку. Давайте выбираться из этого ада. тоннели завалены почему-то вот мне очень не по себе в этом мне очень не по себе в этом месте не знаю почему кстати я сомневаюсь что здесь конечно есть советские плакаты но если они здесь есть, то на будущее, когда будем выполнять хвостик. Но ну, я думаю, они все на поверхности. Ну нет, смысла впихать в доп гробницу, которую и так не каждый захочет полезть, учитывая, что здесь уран. Ну, советские плакаты. Хотя, а, с другой стороны, смысл реально нет. Там уран. Ой, моя спина. Выбрались. Аллилуйя. Живы? Советская база, спасибо Это я заберу, спасибо Ну Вы видите замок? Я вижу Но вскрыть нельзя Не положено Но вскрыть нельзя Не положено Теснина? А, это вот здесь, куда мы проходили к бабе Еге, да-да-да, А сколько там надо еще плакатов-то сжечь? Всего семь. То есть... Я что-то не понял. Это что еще за Ларкрофт и Ега Судьбы опять начал? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Только не говорите, что баб опять будет. Лара, ты там что. Походу Лара нанюкалась этого урана. Просто реально. Что, что это сейчас за отметки бабьешки такие пошли? Я не совсем понимаю. Что ж. Ребят, давайте тогда мы с вами Смотрите, это да прям реально все столько помечено И там, и там, и тут, и здесь И всякое, и этакое Да, реально Как-то вот необычно Мы же вроде по югу закончили, разве нет? Ну, так или иначе, ребят, я надеюсь, что вам понравилось Сегодняшнее прохождение, спасибо всем, кто нас сегодня смотрел Ставим лайки, это очень поможет в видео. Пишем комментарии. Мне будет очень приятно почитать и ответить. Ну и, и конечно же, ребят, эм, по традиции, как вы знаете, я всегда озвучу ваши комментарии. Самый такой последний у нас комментарий опять написал Стэнс. Стэнт, прям ну, вообще прям активно пишет. Самый такой активный. Но я, запис... Но я записываю сейчас все заранее, поэтому я записываю на неделю вперед. Поэтому... Так что, ребят, Пишем активный комментарий, и есть большой шанс, что ваш комментарий будет озвучен. Пока что Стэн прямо лидирует в этом направлении. И Стэн написал, куда приятнее просмотр был бы с хорошим звуком, который не опережал а, а, картинку. По поводу а, звука, ребят. Это он писал в отношении шестого эпизода. Я посмотрел у себя в видеозаписи. У меня все записи хранятся на всякий случай. Ну и для шорцев еще парочку. Сделать там парочку. Там очень хорошо шорцы выходит. Так вот. Эм, ну, на Новый год, разумеется, уже. Когда э, игра выйдет у нас. Так вот. Я обнаружил, что там все нормально. Проблема... Я обнаружил... Проблема же, в чем было в шестом видео. Она, знаете, с чем связана? Я заметил, что на Ютубе... У некоторых каналов озвучка съезжает. Я не знаю почему. К примеру, не так давно. Это не реклама. Смотрел мистер Биста. Ну, мне просто интересно, что вообще за человек, потому что я прочитал о нем в книге. Любопытно, что за канал, потому что я сдал его канале из книги. То есть, понимаете, сколько низкая реклама, хотя у него столько подписчиков. Я особо удивлен. Ну так, а уж реальность, что поделаешь, издала канале из книги. Читайте, кстати. Очень удобно. Так вот. Я послушал один из его вид, его, его, Ну ладно, много что посмотрел. Но я начал замечать, что почему-то его русскоязычная сучка. Я понимаю, что там, скорее всего, какое-то наложение идет поверху, но оно съезжает. Оно буквально просто съезжает в сторону. Возможно, что-то в этом уровне. У других каналов уже русскоязычных, полноценных, тоже это замечал. Возможно, это сейчас на Ютубе какой-то глюк пошел в последнее время, потому что буквально это было всю неделю. Может быть, может быть. Не знаю, не оправдываюсь. Но. По факту, там все нормально. Причем я каждую озвучку аккуратно свожу. Вот даже сейчас вот смотрите на эту вебку, а я по ней ведь свожу. Ну, это так, к слову. Я никого не обвиняю, я просто реально говорю, что ну по факту такая ситуация есть. Что ж, ребят, ну надеюсь, вам понравилось. Лайк, комментарий, еще раз, подписочка. Ссылочки на наши социальные сети в описании. Расписание публиковано в сообществе Ютуба и в Discord. Переходим, смотрим. По поводу расписания объясню. Ребят, сейчас спрашивают, когда, что, когда. Я публикую расписание не просто так. Там, конечно, прописан пунктик внизу с самым таким мелким шрифтом. При случае форс-мажоров может измениться. Но обычно, если форс-мажор случается, я об этом сразу сообщаю. Так что не переживайте. Если уж на крайне какую будет возможность сообщить, за это сразу идет автоматом модераторы. Так что проблем не будет с оповещением, ребят. Успокойтесь. Главное, смотрим расписание, все будет хорошо. Ну а с вами был Вескер. Амбрилл Тачинг. всем на скорой встречи, Всем пока. Черт возьми, папа и газ, С каких пор решила вернуться? Удачи!